себе колесо, чтобы заниматься кроссфитом. На лесовозе, можно сказать, на пустом. Сейчас будем тут разворачиваться. Вот и туда. Вот, наверное, котель красный. Можно, конечно, было бы локу закатить. все наверное, сделаю, скорее всего. Наверное. Так будет правильно, всего. Ну, и, на самом деле, ну посмотрим, что сейчас будет. Хотел я его закатить. Он говорит, нет, давай я тебе довезу прямо прямо дома. Как говорится, показать мне с Что на самом деле круто. Не просто так. Короче говоря, довезет он сейчас колесо, а как раз сейчас взялся кувалду переваривать сегодня уже попробовал кувалды там нахать мы записать тут видео по работе с кувалдой я не хочу его записывать в спортивном клубе он и записывает видео у себя а там по полной программе с шинами, с кувалдой и так далее все, приехали ку, ку вот это колесо везу себе ну че, вот эту красотку или эту красотку, колесо, я доставил себе. Сейчас буду размещать. Вон я лопил. Все. Буду махать. Ну чего, не смог удержаться. Провел таки полноценную тренировку. Сейчас уже пятый подход. Ну вот так это все начиналось. Меня попросили записать э, видео по работе с там просили консультационных э, сам советов по этому поводу ну и я пообещал это дело сам сделать сначала я планировал записать в спортивном клубе в фитнесе там где есть плывало есть молот э, и много других с приспособлений а потом подумал что давно я хотел на самом деле ввести себе покрышку причем тяжелую чтобы ее можно было контовать Давно я хотел сделать себе молот, потому что на самом деле работа с молотом это не только питье по покрышке, с ним на самом деле существует огромное количество всяких разных упражнений, которые я тоже решил все показать и вот так вот осветить. И потому к этому делу я пришел основательно, сварил сначала кувалду, поехал в магазин, Самую здоровую кувалду Которую смог найти 9-килограммовую И струбку приварил к ней Ручку 3-килограммовую С 3,5 и 12,5 килограмм Получился молот И вот теперь привез колесо. Ну и в первый день отмахал я так А вот во второй день уже подошел Сознание дело к вопросам Переоделся так, как это положено И провел вообще полноценную тренировку С массой самых разных упражнений Хочу сказать, что вообще все шло постепенно, прогресс шел уже постепенно, не все быстро. Я вот сейчас, когда записываю это видео, прошло уже довольно много времени, но ну, немного, уже пара-трое недель. И хочу сказать, что сила в работе с, -с молотом очень основательно выросла.